Большой фрукт вообще в мире. я хрустящая снаружи. Блин! Я ну, говорю, он очень вкусный. Ставим я... дизлайк. Это было мега ужасно, катя. У него реально чешуя. Фрукт, плод кактуса. Вот так вот вдоль дороги просто мы на байке приехали. Мы хотим взять обязательно драгонфрут, но, наверное, возьмем хоть побольше, да? Мангустин. Надо, чтобы было бордовое. Наш улов. How much? 105. ,000. Нормально. Итак, ребята, всем приветик! Сегодня будет наш выпуск про то, как мы пробуем необычные фрукты. Вот все, что вы сегодня видите. И вместе со мной будет помогать мне в этом Катя. Да, чтобы всегда. было нам вместе веселее и интересней. Короче, начнем. мы, наверное, с кокоса, потому что тут есть фрукты, которых я не пробовала, и они могут быть невкусные, и мы хотим чем-нибудь запивать. Как тебе на вкус? Почти как голова. Тут литр точно, да? Вкусный? Кокос просто бомбический. Кто не в курсе, здесь продаются вот именно такие кокосы, они как в баунти рекламе коричневые, это немножко другой сорт Но это оди... Нет, это не, другой, не сорт. другой сорт, это один и тот же кокос, просто вот это молодой кокос, который только сорвали с пальмы А коричневый кокос, это уже старый кокос, и в нем много кокосовой стружки, и мало воды Но это то же самое, абсолютно просто Вот как! Перез... я даже тот, не знала Тот типа уже перезревший, и он уже такой типа ну не свежий, не фреш так, начнем джек с Джекфрута вообще, что ты что-нибудь знаешь про этот фрукт? А, да, это самый вообще, по-моему, это самый большой фрукт вообще в мире, потому что ну ничего больше нету. Это братик или сестренка э, дуриана тоже, но не такой вонючий. Это гораздо вкуснее. Это по вкусу как клубника с бананом. Ну мне, если честно, уже напоминает чуть-чуть реально запах дурианы, вот просто отдаленно. Ну что, погнали, пробуй ты. Ну, ты уже ела, да? Я уже ела. Что, на меня что тебе напоминает, говорить? просто номер один реально. Фрукт, наверное, вот этот вот. Реально номер один? Да. Из всех, что ты угу. пробовала? Да. Короче, пробую. Давай. Твой первый укус. Блин! Я говорю, он очень вкусный. Блин! К сладкий, то есть он не сильно пригорный. Короче, первый, первый, вот внутри, смотрите, я открыла, тут какая-то косточка. Первый вкус мне сразу почему-то напомнила отдаленно чуть-чуть дурян, реально. Чуть-чуть, вот на миллисекунду. Mm -hmm. Потом сразу же клубника со сливками, с бананом с каким-то. Вот mm -hmm. он вроде бы отдает сладкий вкус, но при этом он не сладкий, не приторно. Да, надо вот, вот прям... так вот его расковыривать и вот доставать вот эту И вот шуточку. только вот это, да. То есть, видите, оно прям отличается волокна вот такие, а тут прям внутри вот этот семя, как я... Похоже на мидию. Я думаю, может, может, вот это сметанное яблоко. Ну, ну давай, что-нибудь необычное. Сметанное яблоко или анонно колючее? Оно развалилось, и как его есть, я не знаю. Какое-то сметанное так, яблоко да, нам продали. Ну, Если честно, мы оно первый оно раз походу... пробуем, мы даже не знаем, какое оно должно быть. Ну, они, походу, нам очень спелое его дали. Так. Очень мягкое внутри. Да, Опа, прям это вывалилось. Это тоже такие, как семечки, mm. которые в какой-то обертке. Угу. Mm. По вкусу, если честно, очень похоже на манго. Но напоминает отдаленно что-то грушу, какую-то кремовую. Но мне сейчас не нравится из-за того, что... Куча косточек. Куча косточек, а самой мякоти мало. Прям вкус с детства, в деревне как будто что-то такое вот ела mm -hmm. я. Я думаю, может быть, попробовать опять что-нибудь из супер-супер необычного. Мы начинаем постепенно. Вот такие штучки. Как он называется, ты знаешь? Рамбутан. Рамбутан. рамбутан. Вот так вот открывать. Здесь есть такое что-то типа как шов. шов вот такой вот сверху. Туда просто пальчиками раз. Да, это не больно, и все, и его не раскрываешь. Не ничего, он раскрылся. Давай. Будем пробовать. <связь> <связь> мне нравится. Он мне напоминает ананас, но не сильно суперспелый. И чуть-чуть личий, да. По текстуре он тоже такой хрустит. Не супер мягкий. Вот внутри косточка. И я была реально удивлена, и его очень много можно скушать. Будьте аккуратны. Надо пить воду, воду очень э, обильно. Потому что вот от этих, э, это мне хозяин рассказывал, да? вот от этих фруктов, если ты много их съешь, ты потом горло першит, и все ему типа хочется кашлять. Это гуала. Вот, ну, типа, не в разрезе, она выглядит вот так вот, как. Зеленое яблоко, только какое-то кривое, косолапое да, немножко. Да. белая, белая глава, вот она внутри белая. Есть еще розовая гуава. Но она, здесь она продается на Бали? На Бали есть? Спелая мне, спелая, мне кажется, она, была... может, недоспелая. Возможно, потому что косточки. Ладно, нет, пофиг, нет. давайте пробуем. Обычно есть еще черные косточки. Но она, она не спелая, да. Их странная на вкус. Но она какая-то безвкусная для меня, немножко ну, непонятно, не непонятно, непонятно что. Ставим я... дизлайк. Да, я пробовала спелую тоже. Спелая, она просто типа мягкая такая, как груша. По вкусу она как Нет. груша. Типа. Это, это... вообще какая-то ерунда, сейчас. честно. Я уже вот три раза укусила, мне вообще не нравится. Да, так, вот это. Девчонки, наверное, многие, кто любит коктейль Порн Star Мартини. А я его люблю. Постоянно, короче, вот этот фрукт, он называется... просто забыла, что я пэшн <смеш> фрут. Короче, это комычка. маракуя, либо пэшн фрут. Нас это мара короче, балийская. Она выглядит вот так вот немножко необычно, не так как все. Да. Привык, не ее видеть. Обычно какого а она цвета, кто привык? А это такая бордовая бордово чуть, бордово-красная, да, да, да, да. И она более круглая. Это такая типа овальная. Лишь желто-оранжевая. И семечки у нее внутри тоже другие. Такая хрустящая снаружи. Вот так вот ее просто разламывает. И мне кажется, у нее семена побольше, чем у привычной маракуйи. Да, семена побольше, и они серые. А у обычной маракуйи они такие желтые, там, с красным, с оранжевым, да. с каким-то. Здесь вот такие серые. серые. какая она, она как с пленочкой как будто. Mm -hmm. Такое, как mm -hmm. желе mm -hmm. какие-то. У меня слюни. Полный рот, я не могу ничего говорить. Нет слов. Блин, ребята, кто будет на Бали, пожалуйста, обязательно попробуйте. Перерыв на обед. Дай-ка мне тоже попить, пожалуйста. Перерыв на кокос. Я первый раз, когда попробовала кокос, это было в Таиланде, и это было ужасно. Да? Это было мега ужасно, Катя. Я просто, понимаете, вот приехала в Таиланд, одна фукет, мы бежим с Витей, говорю, давай кокос, кокос купим. У меня там в голове было кокос, ну, во-первых, коричневый, да. да. Нам себя... приносят вот этот вот зеленый. И я такая, ну ладно, хорошо, открывают, я его пью, и такая... Фу, вообще какой-то земляной вкус, может, во-первых, он невкусный был, или, может, на Пхукете другие кокосы, но потом мы приехали на Бали, я попробовала, дала второй шанс, и я просто была в восторге, реально. Вот, Ну, типа, я потом каждый день его пила. Так, погнали, пробуем теперь мангустин или мангустан. Мы взяли попробовать один... Бордовый. Прям бордовый? И маленький, а этот большой, и, и более красный. красный, да, да. И немного. вообще, типа, считается, если э, более зеленые, типа, листочки, то он, вот, как у Кати, да. зеленые листочки, типа, он спелый, значит. У -у -у. И он должен быть тверденький. Если он прям супер мягкий, прям супер, если мягкий, значит, он уже переспелый и гнилой. Но, типа, чем гуще и сочнее крас, то он тем спелее. То есть, вот мы сейчас как раз попроверим, типа, мой прям бордово бордовый у него более красный. Вот, смотрите, я свой открываю Вот вообще он такой мягкий, что вот просто легко пальцами Катя ножом открывала Ну вот он чуть-чуть белый Как зубчики должны быть Нет, этот нормальный Он очень полезный, прям мега полезный У него супер куча полезных свойств На вкус ни на что не похож да. Для меня это что-то новенькое Мой самый-самый любимый фруктик этот Да, я его очень люблю, но я его почему-то здесь редко где нахожу Мне сказала хозяйка нашей виллы что все мангустины отправляют в Корею. Все хорошие мангустины отправляют, поэтому для местных ничего тут не остается. Змея же, змеиный. Салак, да. Змеиный фрукт салак. Вот такой вот змеиный фрукт. Можете обратить внимание, у него реально чешуя. Опа, я Чистится, я прям вот, прям как ручкой. змеиная кожура такая снимается. Прямо реально кожура. То есть вот чешуйки такие какие-то. Он уже не такой... Сочный Не сочный? А должен быть сочный? Нет, у него нет воды особо да. Вот такие штуки О, какая большая мне попалась И две маленькие, как чеснок точно Вот это прям самый натуральный чеснок по виду Пробуем Почему вяжет? Я Вообще брала... прикольный, интересный фрукт Мне нравится, что он не супер сладкий Короче, да. Яблоко ананасовое какое-то Что-то такое, и тоже внутри косточка так, теперь мое любименькое. Это драгонфрукт. Он есть внутри белый. Здесь на Бали часто вот такого типа цвета. Это фрукт, плод кактуса, правильно? Да, кактуса. Кактуса. Вот такой вот он этот драгонфрукт в разрезе. А, на вкус мы уже пробовали. Мне напоминает он вообще киви. И никакого запаха, аромата вообще никакого, ничего нету. Вот реально. Ничего. И содержит он в нем очень много магния. Содержится. Блин, Нет, очень надо, вкусный. Мне бел, бел, бел не а мне нравится этот. Потому что он более такой какой-то фреш, а этот сильно сладкий. Вот этот реально сладкий, да. да. У нас осталась папая. Вот такая вот штучка у нас интересная. Посмотрите, вот он внутри семечками. Должен быть по цвету кожура желтая. Либо оранжевый. Либо оранжевый, бывает, да. да. Внутри он обязательно, если вкусный, спелый, то вот такой оранжево-красноватый. Еще факт про папайю. Папайя точно так же, как и бананы, это трава. Банан это трава, и папая это трава. Это растет на траве. А это еще трава. интересный факт это не фрукт, это ягода. По да. биологическим вот, э, измерениям это, короче, считается ягода. Прикиньте. Да. Так же, как э, арбузик. Пахнет. Я люблю папаю, мне нравится. Мне не, а не, тебе? не очень. Пахнет она каким-то. Блин, порщем стрёмным. <смех> По вкусу это тоже какая-то тыква-морковка, вот, э, mm. тыква вкусная. Пробуй, очень вкусно. По вкусу реально тыква, морковка. Кате не нравится. <смех> Но не ждите от нее супер сладкого вкуса, она реально, ну типа вот что-то из, ну раст... вкус растений, да, что-то вот такое. Скажите спасибо Кате за то, что она сегодня мне помогла. Фруктики наши сделать обзор и очень подробно рассказать. И вообще пишите в комментариях, какой фрукт вам больше всего понравился и какой менее понравился вообще по виду. И вы бы его не попробовали никогда. Не посоветуйте еще нам, каких фруктов, которые мы здесь не попробовали. Потому что я э, знаю, что мы не попробовали еще далеко, много далеко не все фрукты, которые бывают на Бале. Если Вы знаете, да. посоветуйте, пожалуйста, вот это топ-идея Какие-то нам еще фрукты мы Да, мы вторую часть. вторую часть, сделаем давай пять Сделай вторую часть, короче, какие фрукты Может быть сейчас просто не может сезон Может овощи, может быть еще овощи какие-то Потому что я видела, что здесь есть странные огурцы какие-то Странные, какая-то трава странная Может вы что-то можете посоветовать И мы попробуем, короче, и фрукты, и овощи Короче, ребята, наш видеообзор фруктов на Бали подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Всем пока, всем пока!